Это ваши деньги. Это и Вани, и Мани, эти все деньги. Они не хотят вникать. Они просто отдают и отдают. Давайте спросим. А сколько ты на мне этих денег навалил? И он после этого говорит, что вы взяли у него кредит. Да вы финансируете еженедельно, ежедневно, ежечасно. Финансируете его деятельность. И для вас уже должны быть другие законы. Например, защита инвестор. Вы инвестируете своим деньгами его деятельность. Давайте спросим за это. А куда ты мои деньги дел? А где мои деньги? И по большому счету, его ли это деньги? Давайте разберемся. Разве он их заработал? Разве точно так же, как вы пашите на заводе, в шахте? Он точно так же пашет в банке? Да нет. Это наперсточники, которые кручу верчу, обмануть хочу. Вот только так. И вы этому способствуете. Вы не собираетесь разбираться. И вы думаете, что вы настоящие патриоты, те, которые сегодня платят деньги. Но давайте посмотрим по-другому. А кому принадлежит Центробанк? Кому? Нашему народу? Ну, откройте, почитайте, Центробанк нам не принадлежит. Это частная организация, это Калька, ФРС. Разве вы этого не знали? А тот банк, у которого вы взяли кредит, Альфа-банк, ВТБ-банк, Сбербанк, он где деньги-то берет? У кого? У Центробанка. Дальше. Это деньги, как он говорит, это мои Центробанка деньги. А он откуда эти деньги взял? Ну проследите цепочку. Это наши ресурсы, это наша недоданная заработная плата, пособия и так далее. Он ведь ничего не производит, ничего не делает. Это манипуляции. И когда человеку говорят, вот видишь, ты же взял деньги, ты же вот, как честный человек, должен нам отдать. Я-то честный человек. А ты со мной честно поступил? Давайте так спросим. А ты мне честно навялил те или другие услуги, в которых я не нуждался? Так ты специально сделал так, что я бы нуждался в деньгах, а потом подсунул мне, Любые договора я согласен подписать, потому что мне нужны деньги, правда? И поэтому мы идем на это и подписываем. Не потому что мы хотим, а потому что, ну, на тот момент человек не знал, что есть другой выход. И далее. Очень, конечно, обидно, что наш народ необразованный, который вот влачит нищее существование и приходит к слугам народа, а банковские служащие – это ваши слуги. Управляющие компании – ваши слуги. Полиция – вот все создано для того, чтобы обслуживать человека. Но если хозяин не собирается заниматься, не собирается образовываться, то слуга становится в роли хозяина и покрикивает на него. Ну зайдите в управляющую компанию, зайдите в банк, и там вы видите часы работы, по каким он будет принимать своего хозяина. В это время у него перерыв, в это время у него праздник и так далее. Он не готов принимать своего хозяина. Да мало того, он же все кричит на него. Как может самая богатая страна жить в кредитах? Кто ее туда загнал? Вы думаете, президент или депутаты, они не знают, что творится с его народом? Прекрасно знают. А к чему они тогда ведут? Может быть это какая-то такая организация, которая создана для того, чтобы истребить свой народ? Пробу что сделать так, чтобы весь народ просто-напросто оставил свои дома, оставил свои земли и ушел отсюда. Потому что наши земли кому-то приглянулись более, чем нам. Потому что они э, думают на несколько шагов вперед, чем мы. К сожалению, я вижу свой народ, который живет, дом, работа, стол, унитаз. Все. Все, что за моей стеной меня не касается. И поэтому, наверное, вот это отношение к жизни и привело к тому, что сейчас человек так начал жить. И если мы видим, какое настоящее, тогда мы можем видеть, какое же будет будущее у человека. По-настоящему видно и будущее. Вот это неучастие, нежелание приводит к таким результатам. Я знаю, что нужно делать. И я хочу, чтобы наш народ проснулся, посмотрел вокруг, что у нас сейчас творится на земле, как можно изменить ситуацию. Решение есть всегда. Но это надо думать. Для того, чтобы думать и читать, надо время. Самое дорогое для человека – это время. Где его взять? Как сделать так, чтобы у нас человек не 12 часов трудился на производстве, а включал свою голову? И этого достаточно. Неужели вы думаете, что вам принадлежит только 20 квадратных метров вашей квартиры? И все? И вы думаете, больше вам в этой стране ничего не принадлежит? Не принадлежит земля, по которой вы ходите, моря? Ее дары, леса. Вам ничего здесь не принадлежит? Вот только 20 квадратных метров квартиры и все. А остальное забирай, не жалко, да? Все раздадим. Так кто ж мы такие на самом деле, которым никому ничего не надо? А когда начинают на него нажимать банки или управляющие компании, они кричат «Караул, помогите!» Но и здесь не хотят ничего делать. Хотят опять за чужой счет. Давайте вы мне тут сделайте, вы мне тут решите за меня вопросы, а я вот такой никчемный, у меня нет денег, у меня нет средств, у меня нету желания, и поэтому вы мне все должны, вот прям по жизни должны. Я вижу таких людей. К сожалению, не так их мало уже. Поэтому, прежде всего, правозащитник дает образование. Будете образованные, поменяйте свою жизнь.